Всем привет! Хочу сказать о необычном радио. Перед тем, как его создать, я прочитал пару книг о том, как создаются игры, которые привлекают людей. И как сделать так, чтобы люди от вас не уходили. Это такие игры, как CSGO, Dota, Warcraft, к примеру. И чтобы не доверять одной только книге, я обратился за помощью к тем людям, у которых сейчас есть ВМТ онлайн. Больше 50 человек. Так что то, что вы видите сейчас перед собой, это... Дело рук не только моих, но и этих владельцев А по последним проверенным данным Запись с одним скриншотом этого радио собрала в два раза больше лайков, чем все остальные записи Стоит добавить, что первая версия, которая была запущена меньше чем за сутки Зарегистрировала 283 пользователя Которые добавили себе вызбранное 220 треков и На данный момент все работает идеально Поэтому мне будет даже интересно, если вы найдете новые баги, и я их исправлю. Так что же такого в нем необычного? Первая проблема, которую я решил, это оптимизация. Система при всем своем функционале не нагружает ваш сервер нисколько. Если верить статистике нагрузки, эта система там даже не появляется. То есть она нагружает меньше, чем на процента. Хотя я почему-то уверен, что она... Вообще не нагружает ваш сервер Второе, почему эта система необычная Это когда вы в поиске вводите какой-либо трек Здесь есть количество лайков И это количество лайков не только ваше И не только пользователей этого сервера Это количество лайков собирается со всех серверов На которых установлена система То есть если это 10 серверов и 1000 игроков То 1000 лайков будет показываться на одном из серверов то есть вся информация, которую вы здесь видите, собрана со всех серверов, которых есть эта система. Когда вы ставите лайк, ваша аудиозапись появляется в избранном. И при переходе на другой сервер это избранная сохраняется. Чем больше лайков на треке, тем более он популярный и появляется в топе популярных, занимая соответствующую позицию. В радио есть количество тех людей, которые слушают ту или иную трансляцию. Так что, когда вы захотите что-то послушать, вы можете увидеть, кто какую трансляцию и сколько этих людей сейчас слушает. А также, если кто-то на сходке включил Моргенштерна, внизу есть кнопочка, которая позволяет слышать только свою музыку или просто отключить любую музыку вокруг, что позволяет наслаждаться тишиной. Я думаю, логично, что чем больше человек вкладывает, тем больше он должен получить. Поэтому радио включает в себя несколько версий. Первая версия включает в себя только поиск и только радио. Притом там нет ни лайков, ни количества прослушивателей. И отсутствует избранная то популярность соответственно. То есть это ограниченная версия, в которой вы не сможете ни с кем, ни чем обмениваться. Это просто красивый дизайн с оставшимся функционалом. Во второй версии вы получаете все, о чем я сказал до этого. Третья версия, она еще не готова. На текущий момент не знаю, что с ней будет и будет ли она вообще, но планируется делать парсинг из ВКонтакте. Это означает, что вы сможете слушать свою музыку из ВКонтакте, получать свой плейлист, ставить лайки и так далее. Но то, что точно будет, так как это социальная сеть МТА, здесь будет общий чат с которой вы будете общаться не только с людьми на этом сервере, но и с людьми на всех остальных серверах, на которых стоит эта система. И так как вы приобретаете эту систему, вы становитесь равноправным участником. Это означает, что вы, предлагая свою идею, если она будет принята всеми остальными, вы вкладываетесь в будущее этой социальной сети. Вы получите это будущее бесплатно. То есть если вы предложили идею, она была реализована, и вы получаете ее бесплатно, в тот момент, когда все остальные будут за нее платить. Это такой лайфхак. Будут ли за нее платить те люди, которые уже ее купили, я пока еще не знаю. Но, скорее всего, те люди, которые купили лайт-версию, дополнительных фишек иметь не будут. Также, если версия получится слишком жирная, вряд ли она поместится только в средней версии. Скорее всего, она уйдет в третью версию, и те люди, которые купили уже третью версию, будут получать все последние фишки этого приложения. Опять-таки, повторюсь, это сделано для того, что те люди, которые вкладываются больше, получают больше. И это большее, которое они получают, когда оно становится еще больше, чем сейчас, они получают бесплатно. Думаю, это справедливо. Если эта идея вам нравится, и вы хотите участвовать в этой социальной сети МТА, и подключить туда свой сервак, а для этого нужно просто поставить этот скрипт, то напишите мне. Если вам просто нравится эта тема, ставьте лайк. А если вам это не нравится, не понимаю, почему вы до сих пор это слушаете и смотрите. Если есть какие-то предложения, пишите мне. Я буду рад.